Сегодня мне папа подарил на Рождество планшет. Сейчас будем мы его искать. Под комбинезоном нету. Посмотрите. Ну, можно сказать, подперед. Э -э так, здесь. Нет. Yeah! Сейчас будем с Нет, ребята, смотрите, это планшет. Вот такой вот. Так, сейчас я вам ее по покажу. Вот yes. такой тут яблоко, как она Давай, Мама Ти, включу. Вот тут она так. Ребята, смотрите, какой чехол еще крутой. Так, сейчас. Я сначала не увидела. Ищем кружок. Вот вставили мы чехол с вами. И сейчас включим мы низкое тебя буду. Мелена его очень любит. Она говорит, мама че, а я говорю, мама нечем с Катей с вами. Хотя нет, давайте напишем. Ой. Сейчас я ищу, ну. так, пап, мисс Катей, ня О, -о, -о, О, вот это вот их нинкан. Так, смотрите, ребята. Сейчас мы нажмем. О, это какое-то новое видео вышло. Видите, у нее тоже почти такие же видео. Тут э, буду говорить вам, ребята, чтобы было вам поинтереснее. Сейчас вы досмотрите все видео, а потом включим половинку досмотрите, а потом Милеше включим ее песенку. Да, Милена? Ребята, он сейчас ей достанет кашу, и молоко с туда. Она... Ребята, напишите мне в комментарии, какие вам подарки мама с папой подарили на крещение. Мне вот планшет, который вы сейчас видите. У меня в ручках. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. Пока-пока.